Приветствую, дорогие друзья, с вами, Кайф всегда, и мы продолжаем играть на Вулкан Старс на лучшем казино. Данный слот называется Кекс, все ссылочки вы можете найти внизу в описании, либо же в закрепленном комментарии. А, мы начинаем сегодня с депозита 873, ставочка 90, что почти на минимальному числу, числу приходов. Что ж, приступим. Надеюсь, сегодня косарей, ну, блядь, 10-12 поднять, где-то в такой области. ну, может даже пятнашку если повезет напоминаю просто что у лудоманов как я вообще лудомане там не всегда залетает абсолютно каждый день. бывает никогда везет бывают никогда вообще совершенно идет все по пизде то есть тут уж как повезет вот давайте попытаемся увидеть. сука проебали блядь. вот так нам лудоманам на самом деле тяжело даются проебы но зато какой ты кайф испытываешь даже не от самого не от самого того факта, что ты получил большую сумму Как от самого того факта Что ты победил, блядь Ты такой кайф получаешь, собственно, просто от победы Это пиздец А тем временем, да, 180 Для начала это неплохо Мы хотя бы сейчас отобьем свои, свои бабки, что мы уже проебали Я понимаю, что сегодня у меня лудомана, собственно Тот день, когда не зайдет, да? Ну что, что из этого выйдет, вы увидите в конце ролика А мы все же пока пытаемся сделать нашу, блядь, ну десятку Наши 12-15 косарей. Как пойдет? 220. Что ж, может мы, блядь, попытаемся отбить их? Нет, не выйдет. Да, дорогие друзья, что еще хотел бы сказать? Что все там же, внизу, вы можете найти мой специальный промокод, который выбивал специально, соответственно, для вас. Вот. И в чем его суть? Вы переходите по моей личной ссылочке. Это, это важно, на самом деле. Лишь по ней он работает. Активируйте в разделе акции. И при первом же вашем депозите от 500 рублей. Бонуска составляет 150%. Это пиздец, как до хуя. Вот. То же самое мы сейчас получили. Пиздец, как до хуя. Типа для этой ставки это пиздец, как до хуя. И мы уже косариками уже вышли в плюс. А соответственно, можно и поднять. Поднять нашу ставочку хотя бы до 135 пойдет. Будет наш, конечно, составлять 2 касика. Тогда поднимем до 180. Идем тупо, не спеша, по нарастающей. Окей, okay, чудо, то да, проёбываем, и проёбываем, проёбываем, да, ой, пиздец. Ой, да, такое, такое себе. Знаете, сразу вспоминаю те времена, когда с родителями, с девушкой, опять же, были травы как они постоянно говорили, что, типа, Тёма, ты, пиздец, конченый ладоман, что ладоманин надо лечить, когда из-за нее, ну, случались вот такие дни, как сейчас, когда я всё проёбывал, Ничего, собственно, не приносил. А потом, когда начало больше вести. Как сейчас 375, кстати, да. Как начал я приносить реальные бабки. Каких отношений ко мне изменилось, то все стало куда лучше, соответственно. Пиздец. Не прет совершенно нам сегодня, судя по всему. Да, уже ебать, 268 осталось опять с косаря. Окей, потиху, потиху, камбэкам отбиваем. Так, блять, сука, ебучий валет. Не нам нам умножить не даст, вообще. Эх, досадно, досадно. Ну, блядь, оно и приятно, да? Что мы хоть что-то выигрываем. но... Я не в этого мало, 345, это уже лучше. 700 мы имеем. Соответственно, сейчас должны хотя бы, блядь, получить то, что у нас было изначально. А потом все же пытаться выходить в плюс. Окей, еще 225. Может, даже полкачка попытаемся сделать. Сильно большие карты нам падает. То валет, то король, то тузы постоянно. Окей, мы хотя бы в плюсе от нашей ставки. Так что пойдет, заебись, заебись, заебись. Так, надо, блядь, все-таки пиздец. Начать выходить в плюс. Поддерживать свою лудомания. А то мне игроману как-то досадно проявилось. Окей, мы наконец-то сломили ебаную бонуску. Отбили ставку, что, типа, уже неплохо вышли в ноль хотя бы и здесь. Надеюсь, что мы приумножим наши бабки. х 3 В принципе, пойдет. Сколько это было? 420. x 5 уже лучше. Так. Больше кассика мы имеем. Заявить. касается 350 мы с одной бонуски получили. Все. В принципе, я так понимаю, это точка невозврата. Когда мы начинаем выходить в плюс и, соответственно, делать бабки, поднимать. Жаль только на самом деле, что ставка была маленькая. Окей. Вот, вот, друзья, пошли дела. Еще 405. Сука. Вряд ли, вряд ли сделаем. Давайте просто поднимем, какие планировали изначально. Ай, блядь, планировал 180 поставить. Ну да хуй с ним. Окей. Окей, заебись. Еще 650. Не зря, не зря я поставил, видимо, ставку в 225. Забираем и продолжаем А я тем временем хотел бы напомнить, что все ссылочки Вы можете найти внизу в описании Либо же в закрепе А мы еще одну бонуску словили. И ставка 20... блядь, 225 Сука Неприятный момент Зная наше видение, с кустами мы всегда про... всегда проеваемся. Пиздец, просто проевали Соответственно бонуску Нихуя не получили Прискорбно Весьма вышло, ну да ладно Сейчас чувствует Тёма Чувствует, блядь, что должно. должно начать переть Сука. Ну давай же. Окей, хотя, хотя бы так. Уже в маленьком на плюсе. Так, так, так. Сука, блядь! Да что за хуйня? Почему нам сегодня так не прет? Да, все же, друзья, это 11 дней. 250, когда. Ну совершенно не прет. Не, то есть знаете, в любом случае мы. О, бонуску поймали. Находимся в плюсе. Начинали с 800, уже полтора катика, считай имеем. Но это слаб. Окей. Уже другое дело. Ебать! Ставим большие пальцы вверх за такую банку, за такое везение. Попро, сука, говорил же, тема. Чувствует, чувствует. Ебать! Серьезно? А тут. Пиздец! Это. Это просто пиздец. Авансом! Большие пальцы вверх ставим. Одиннадцать касиков! Уже мы поднялись с одной. Вообще похуй на эти кусты. Поебать абсолютно. Сука, аж монитор ебнул. От самого факта, сколько мы подняли. Это нереально просто, пиздец. Еще полкасика, да? Может даже касатель сделаем? Блять, ну какого хуя я нажал? Забрал бы и продолжил бы спокойно играть. Пиздец. Ебучая жадность. 425. Не, хотел, хотел попытаться отбить то, что мы проебали, но... Чувствую я, что... Не выйдет и в этот раз это сделать. Окей, вижу Колобков. Полкасика мы... Пол... Касали 250 даже. Охуенно. Вот, вот, пошли дела. Чувствовал, блядь, Тёма Лудоман. Не зря, слушай, у меня такой стаж, собственно, в Лудомании. Не зря столько у меня было конфликтов с друзьями, родственниками, родными. Где, блядь? Это того стоило, слушайте. Я пережил этот этап, благо... Я остался все таким же лудоманом, таким же игроманом со своей лудоманией. Но главное, что я пережил этот этап, когда у меня было со всеми все хуёво из-за моей лудомании. Сейчас дела идут великолепно. Думал, что сегодня не попрёт, не тот день. Но, как видите, блять, У нас два было невероятных камбэка. Второй, собственно, случился. Точка невозврата для нас сегодня. И потом мы подняли 14к. Это пиздец, как хуе. Опа, заебись, 750. Вот, а тут, блядь, то, о чем я мы говорим. Мы, лудоманы, такой кайф испытываем от того факта, что просто, блядь, побеждаем. Даже дело не в сумме, блядь, не в деньгах, не в количестве выигранном. А в том факте, что, блядь, мы рискнули, мы разгибали нам повезло. Ой, ебать, еще трика, миздец. Собственно, как видите, пятнашку мы подняли, даже не пятнашку, а 17600. Думаю, на этом на сегодня можно закончить. Напоминаю, дорогие друзья, что все ссылочки вы можете найти внизу в описании или же за закрепе. С вами был, как всегда, Лудаман. Лудоман. Удачи, если вы тоже Лудаманы, как я.